Ну что, друзья, я щищу чесночок. Щищу очень хорошо идет. Как прям по маслу. Жу -жу -жу -жу -жу. Вот, смотрите, я сижу, щищу, Учистила. Вот это на посадку. Вот это на продажу. Это тоже на посадку красный. Вот это на продажу белый. на продажу.. Вот это у нас семена белый. Короче, отдельно-отдельно все делал. Все по отдельности. Чистится замечательно, как по маслу идет. Привет, дядя Саш! Здорово! Ты испугался? страшно, что тебя боятся. А Бог его знает, может и страшная. Почистил все, да? Ай, ну ты молодец, ты все сам делаешь. Мочки, были, я, сушил, я тоже, вон хорошо идет, да, все. но высушила так. Я домой, домой, да? Где? Сюда-то? Да. Я тоже, он здесь сижу хорошо. Аха. Да. Ага. О, как у тебя сердечко-то это терпит? Я крепкий чай пью по утрам. Нет, нет. Кофеек. я кофеек. А я кофе не могу. У меня потом сердце начинает. Так, а... это, мотор... У меня бабушка тоже ведь кофе все пила. Ну, не, блядь, хуй его а ты не, это, отдыхай. А? отдыхай. Хуже еще, блядь. Хуже, Здесь да? Я, блядь, О, бабушка также у меня. Лучше, говорит, я ходить буду. Постой чуть-чуть, да ну, отдохнули. Ваня, да. он пол красил, блядь, да, блядь, все перебирали, ведь Женька, вот это не рушки себе. Но-на. No, no. Надо выкидать на Женька-то приехал, выкинь ответить. Нам Но-ну. Утро только началось, не переутомляйся, дядя Саша. А у них ураган прошел. Да. Я быстро, давай сюда, давай сюда, думаю, ну к нам придет, думаю. Нет, слава тебе Господи. Самый хороший народ здесь живет, из-за этого они идет, слава тебе Господи. А? Кужанин боится ураган Ай, друзья Разговаривала здесь с Сашей С соседом Утром мы всегда. Он рано приходит Я рано прихожу Сейчас ног очень хорошо чистится вот так сяду. Он идет как по маслу Он подсох И прям hop, hop. Нащищу На днях перечисления делали а По 10 тысяч Помните, школьникам, да? перечисляли наше государство э -э, Я учеников. У меня Дима как раз в ёшке был. Я ему отправила эти, перечислила деньги. Он у меня сам закупился. Я потому что откуда я знаю, что ребенку надо, да? Он тем более подросток. Я куплю какую-нибудь дрянь, он скажет, сама носи. А я как бы не хочу сама носить-то вот такое. Потому я не знаю, что надо. И он так благодарил меня. Мам, спасибо. там Вконтакте мы с ним переписывались вечером. Я говорю, у нас есть на здоровье сын. И он ну, качественные взял. Качественные, хорошие вещи. Я очень рада. то что он... Я ничего говорю, деньги-то остались. Ну, две тысячи. Купил кросса себе. Затем... Э, кофту какую-то. Ну, такую легонькую. И... Спортивки, блин, как фирма называется, Дэмикс. Дэмикс, Дэмикс, да, Дэмикс, ему очень нравится. Он, это, оделся, сфот, сфотографировался, мне скинул, я говорю, сынок, тебе очень идет, очень хорошо сидит, умница, говорю, молодец. Но он деньги не тратит так, он с головой, слава богу не бежит вот все подряд покупать дешевку там. Нет, он пацан такой, стиляга у нас еще тот. Он любит выбирать. Он ходил а, с Дамиром. Андрей у меня смеется. Дамир, наверное, с ним устал ходить, говорить по магазину. Я говорю, зачем ты? мне что, не знаю что говорит. Он начинает выбирать, это кошмар. Это часы уходят. Это ужас. Я, почему это? Я говорю, сынок, сам купил ладно себе, что надо. Так что, <смех> мне лишний, это не надо хотеть лишний раз бегать, ну, вот, ну, благодарности, конечно, он прям благодарен, благодарен был мне, как и, и твои деньги ты трать, то есть, не причисляли же на детей, так вот. А David мне говорит, а ты мне мамчу купишь. Сынок, сынок, говорю, дай бог, поедем в жку, купим все, закупимся. Ты тоже сам будешь себе выиграть. А он у меня не такой нормальный он, мальчик. Че мама сказала, то и соглашается у Нет, мама же плохой, не, не посоветую, так ведь, друзья, хорошее советую. Сына, вот тебе это идет. Ага, ну, ладно, тогда. Кстати, он у меня вчера очки одел. Я ему заказывала эти очки лет 6 назад. Перед школой как раз. По это, это заявке мы ездили в поликлинику в городскую. Ну, сейчас мы проверили зрение и все. Затем, затем сразу там очки изготавливают. У него один глаз плохо видит. И сразу... На заказ сделали очки в течение там двух часов что ли. Мы пока по городу гуляли и это ну сразу все сделали. Закупила, купила там сразу там, ушки душки как называются я не знаю. Я очки слава богу не ношу и не надо не хочу да, потому что я боюсь. Вот и он вчера у меня мама говорит да хорошо очки достался. Него, он знает, где лежат очки. Он а, говорит, это так да, хорошо. Я говорю, а он у меня стеснялся в садике носить. В последний год. Вот как раз садики, потом там воспитательницу говорю, а я ни за что, ни за что не одел. Он в школу пошли мы, в школе не одевал. Он, ему сказали в садике то, что очкарик там всякое такое. И все, он напрочь отказался. И вчера я говорю, Дим, а Дим говорю Давид, ну тебя же ведь одноклассники однокласники, многие носят, говорю, очки. Что-то снятся. А я не стесняюсь. Значит. Но я же вижу, вижу, что не по себе. Ну, дома потом. Потом снял. Я говорю, очки ед. Ему надо два очки все время постоянно эти носить. Вот. После он надел. Опять. Динарка, больно хотела попробовать. И ляпка прибежал. Котенок. Нашел ты меня, да? Я убежала от вас, а ты нашел. Хорошо сейчас. Это на посадку такой Он Лучше растет и крупнее будет. Сильнее. Картошку что такую сажаю? И лук. Стараюсь такой же сажать. И вообще. Надо белого больше размножать. Что-то у меня белый меньше стоит. Красного полно. Он крупный тоже. Надо белый, белый побольше. Самый бабушкин а, рецепт. Самый бабушкин. Первый часов белый. Нельзя ему, ему пропасть и дать. Потом я не найду такой часов. Я не знаю, где она. Его купила в деревне, что ли, у себя там, в какой она, где родилась, там вроде она у кого-то взяла. Было так давно, ну, это 20 с лишним лет. Чесноков. Ну что, малыш, ты же поел, я ж тебя покормила. Вот хорошо чесноков и вообще замечательно. Что я без хвоста братан где у тебя? А, малыш? Не без хвост. Вот. Как маленькие дети, все скучают, все ко мне бегут. Я еще хозяйство не покормила, еще время 5 часов. Ну, 6 сейчас я еще. Mm. Там вроде тишина, они кричат, ничего. сытые они. Пусть сидят. Совсем <coughs> к Андрею позвоню. Будить буду их. А то они у меня с Сони поспать любят. На работу уже надо. А я у них как бы деля. Так, день-день-день, все. Музелька звонит Всем утра. Ты, говоришь звони, ладно. Ты звони, звони, говорит Андрей твой. Я говорю, буду, буду, не пришла. Буду будить. Ну вот. На голову-то залезем, на плечи-то мы залезем. Ничего только мы не делаем. Короче, как-то так. Как-то так. Чего, голову мне греешь? Лечи, лечи мне голову. Лечить надо, у меня голова сейчас болит. А тигр у нас, не лечебный. У нас... А, что, что ли, полечила? Ничего, ну, мало полечила. Надо было посидеть, поспать еще на башке-то моей. Что ты так, а? Мадам. Солнышко зашло. Ой, и черненький там мой. И чё ты там сидишь смотришь на нас, пришел, агрызок огры... огры... наш. Сегодня дождь обещают, не знаю, будет не будет. Мы еще огурцы на ведь точно. А э, нам дождь не дождь, мы соберем. И огурцы и все, да скажи, да. Ой, какая ты нежная, моя девочка. Какая ты нежная. Ой, замурлы-мурлы делаешь, да? Мурлы-мурлы, курлы-мурлы, курлы-мурлы, разговариваешь? Вот так музыку включаю и сижу, еще, еще, О, приходят двора. дети мои, мои детишки спят еще, Даринка, Аминка, Динарка, Давид. Как ты мурлыкаешь прям булку ко мне, а? Как ты мурлычешь? А? Малышка. Ну, сразу подвязываю, стараюсь, чтобы не собирать сразу. Культурно подвязать. Вот вчера опять чеснок спрашивали. Чеснок я продаю, друзья. 40 рублей поштучно. Поштучно продаю. Это недорого, мне кажется, потому что мы удобряем землю, это сколько уходит на это денег, так ведь? И вот это плюс, уход за ним, хранение его, очистка, все это же, это все деньги, это все деньги, друзья, это везде деньги. А вот по дешевке за 15 рублей как бы не хочу я продавать, потому что я еще, ладно, по-борски, как в том году продаю. Некоторые, знаете, вот отдают дешевки да ну, вот как-то я говорю вы почему свой труд не цените почему на это же сколько денег уходит Ну так же нельзя но надо ценить наверное а я не могу О, черненький идет мой огрызок я его огрызок называю теперь огрызок он у нас он чего малышка есть? Пошла? Иди. Вот так Вот так, друзья, наша работа и продолжается. Я вчера 8 часов все у Бывает, да, действительно. Бывает, да, с утомилась, переутомилась как-то так... О, да ты из везде меня это... Бегаешь по-моему. Кофту сняла, потому что... Это... Не прохладно, а нормально. О, а как мурлычет, проплачет. Сейчас мы ну, хорошо просушим. Очень удобно чиститься по маслу ну вот в принципе у меня покупатели спрашивают а почем чеснок а килограммами типа я говорю нет я поштучно продаю килограммами вон китайский покупайте пожалуйста так, килограммами. Че, китайский уже не термоядерный ничего так одно ну, название, А это же откусишь О, Такой сочный Такой прям Ням-ням-ням Твердый, хрустящий Мне вот такие нравятся Я очень люблю Тебе все интересно, что я делаю? Да? Ты прям как даренька моя Ну вот, друзья, работа наша. Так-то я радио погромче слушаю. На всю катушку. Наша маленькая пятница уже удалась. Ну что тебе надо? Ну что тебе, малышка, надо? А? красного ногу может там белый а там он белый вон там угу. ну, вот увидим потом на камеру я заслужу, сколько у меня белого сколько красного вышло как-то быстро все лук я друзья заканчиваю всего осталось у меня сейчас и все ура будет потом ура Ну а ч ты, ч? И так, и этот сесть и хочешь. Я ж двигаюсь, туды им сюдым, тудым сюдым, да? Так, мои двигаться начинают. Хозяйство мо. Слышу. Через стенку здесь. Почти. Пойду я кормить, наверное. А, чего? Чего? Чего плачешь? Сейчас от гуся надо убрать вас. Сейчас выйдут эти изверги. Опять начнут вас таскать. Ой, мухи достали эти. Я не могу терпеть не могу я этих Прям раздражают они. Ну что, друзья, шищу-шищу, мухи затолпали, уже не могу. Нет, нет. Чистки еще полно. Придется приходить по утрам. Рано. Вот, Видите, как хорошо рубашка снимается. Чистая. Чесночок. Сейчас у меня вчера одна покупательница звонила, спросила 10 на 10. Ну, короче, по 400 рублей каждый сорт. Сейчас внесу ей, а потом еще одной короче, так, сейчас фотографирую и буду выставлять на продажу уже, потому что у меня уже хватает. Ну, чистки-то, ёпс! Today, смотрите, какие чесночок какой! Ну, классный, классный, мне очень нравится. Какой чеснок классный! Он. Очень крупный. вот Вот это одна головка, представляете? Вот это одна головка. Обалдеть! Одну штуку съешь, вот тебе так хватит. Ой, мухи задолбали на улице улицу. Но я сейчас пойду кормить. Кормить, огурцы собирать. А, 7 часов как раз тут здесь, 7 часов. Вот. И все, погнал я домой. Ой, не могу уже.